попробовать можно будет. Спасибо. Алсибал. Он недалеко. Бля, гранату кинул! Платную подходит А он умер? Да, он умер. Крыса ебучая, блядь, кемпер драный. Вот, блядь, крысюк, сука. Блядь, что это за говно, а не оружие, нахуй? Блядь, пять патронов садил, пять! Он в меня два. Аркаша Везунчик, нахуй, мне персонаж звали. Четко нахуй. БЛЯТЬ! Гном ёбаный, блять, подкрасы. Пизда, Меня бот убил, блять. Меня бот, блять, убил.